Я приветствую тебя на своем канале Тараторка. Тема сегодняшнего расклада у нас звучит так. Прогноз на май месяц для тельцов. А, так, в этом раскладе у нас не будет вариантов. Да? Я просто буду озвучивать то, что у меня будет идти в потоке. Да? Какие-то ключевые моменты, да, которые карты мне покажут. А, вы будете осведомлены, скажем так, да, ну, как бы, осведомлен, значит, вооружен. Также можете обратить внимание, что у меня тут пришел кот, он будет с нами сегодня делать расклад. Залез. Так, ну-ка, ты немножко, ты тут все загораживаешь. Ну, или можете просто... Поставить на фоне и слушать непосредственно да, информацию. А мы начинаем. Так, что ждет у нас Тельцов в мае месяце? Прогноз на месяц. май месяц. Так, интересно. Интересно. Какие-то инсайты у вас очень серьезные будут. Какой-то очень-очень такой, знаете, месяц, то жарко, то холодно, то грустно, то весело, что-то вот в этом духе, вот какое-то ощущение, ну, нет заземленности нет постоянства, да, нету вот этого чувства спокойствия от того, что... Ну, как объяснить чувство того, что вы в своей тарелке, возможно, да? Вот какой-то вот экспрессивный для вас месяц. То есть получается, в, одно, в один момент вы. Находитесь в спокойствии, да, у вас все размеренно идет, и тут же раз и выворачивается в какое-то непонятное русло. Это может эмоциональные у вас какие-то качели, да, быть. А, может, а, ну, реально, да, вот какие-то физические явления с вами происходили. Допустим, не знаю, вы сидели дома, и тут, пац позвонил подруга или друг позвал куда-то там, движуха какая-то происходит. И вот у вас такие вот американские горки, что называется, да, в этом месяце. Так, что еще ждет май месяц? Так, по поводу работы хотелось бы озвучить такую информацию, что будут какие-то Как бы объяснить. Вот если вы являетесь каким-то сотрудником а, какой-то организации, да, ну то есть вы не являетесь руководящим человеком, человеком, да, даже если вы руководитель, в принципе, тут тоже к этому можно применить. То есть у вас будут а, ожидания, вот вы, вот вот само чувство ожидания вот этого не и вот этой нестабильности, да, когда вот а, будет вот это вот подвешенное состояние, которое будет вас раздражать, но вы будете понимать, что а, это не от вас зависит, то есть зависит обстоятельства от, а, вернее, вы зависите от обстоятельств, от м, решения других каких-то людей, да, организаций и так далее, то есть какие-то есть... А, с, ну, есть некий будет стресс, да, с этим связанный. А, связанный вот именно с непонятками, да, что если вы, допустим, рядовой сотрудник, то у вас будет в подвешенном состоянии держать ваш э, руководитель, да. И если, допустим, вы сами руководитель то еще, то есть какие-то ну, не знаю, поставщики или еще что-то, ну, какие-то внешние факторы, да, то есть вы, от вас это не зависит, и вот это вот ощущение вам не очень будет нравиться, скажем так будет в неком таком подвешенном состоянии но оно, конечно, стрессовое, тут ничего не скажешь, поэтому, неприятно конечно, есть такое вот что еще вас ждет по поводу работы, хотелось бы узнать. Ага, так, ну, тут работа, и сразу же любовь вышла. Смотрите, по поводу работы, э, да, стресс будет, но, э, скажем так, он не оправдается. То есть у вас э, в итоге все нормально. Э, ну, то есть цикл, вот эта логистика, она выровняется. Все будет, э, в итоге э, закончится хорошим хорошими вестями для вас, вот. Единственное, придется, конечно, побегать. Вот, ну, карта шестерка мечей, она говорит о том, что какая-то дорога. То есть это, это вот, скорее всего, беготня какая-то, волокит. То есть, возможно, это связано как раз-таки непосредственно с тем, что май месяц — это такое... Ну, вроде как бы и не лето, но уже тепло, и с другой точки зрения, ну еще как бы и не до конца расцвело, да, то есть, ну, вот такой немножко непонятный месяц, и очень богатый на вот эти вот события, связанные с работой. Так, что по поводу карты любви тут вышло, смотрите. Если это применять к работе, то у вас в итоге выстроится еще более доверительные на фоне вот каких-то, да, на фоне скажем так, каких-то деловых вопросов, да, вот на, на фоне вот этих вот а, экстренных событий каких-то, да, предстоящих, у вас выстроятся какие-то новые доверительные отношения, да, с другими сотрудниками, как-то вот, вот более лояльно они к вам будут, вот, вот такое отношение, что вот, знаете, на вас посмотрят с еще более новой стороны, да, где э, настолько вы получите э, к своей фигуре одобрение, ну, что это просто, но ну, э, в каких-то любых других да, событиях его не сыскать просто. Вы, вас зауважают, вас, ваши коллеги начнут ну, не просто уважать, а как-то, знаете, серед... ну, как к человеку с большой буквы относиться. Вот это вот, э, об этом тут говорится. О чем еще может эта карта говорить? О том, что... Ну, о большой любви, да, тут говорится об этом. То, что у вас в семье будет будет на кого опереться, да. вот Есть вот это вот некое, что есть, что вы не один, что вам есть что защищать. И не одна, да, вам есть за что бороться в этой жизни. То есть, да, месяц, конечно, очень экспрессивный. Вы, конечно, не любитель таких резких перемен, да, изменений. Но тем не менее, для вас это хорошим итогом кончится. Так. Какие еще события вас ждут в этом месяце? Смотрите. А, некоторые из вас, а, возможно, задумаются о смене места работы или жительства, да. А, ну, тут больше идет, опять же, про работу, почему-то у меня все тут идет. А, что я могу вам сказать? Повремените с этим решением, вот именно в мае месяце, поработайте там, где вы уже как бы есть, да. Что-то вот у вас как-то Не вызовет Ну, вам обещают золотых гор Там, да, и все остальное Но месяц для вас Я бы не сказала, что удачный И э, лучше Как бы, да Подержаться на старом месте Вот о чем хочу сказать э, Так что так что, так что, давайте посмотрим, вы же, получается, вы же у меня именинники, да, многие из вас, вот, ну, у кого уже день рождения на момент расклада просмотра уже состоялась, я вас поздравляю, желаю вам всего самого а, классного, всего того, чего вы хотели бы себе а, получить, да, в качестве подарка, чтобы все близкие у вас люди не болели, чтобы они любили вас такой, какой вы есть, и чтобы вы достигали всех тех целей, да, которые наметили. Ну, или если вы, допустим, у вас еще предстоит день рождения, да, в мае месяце, оно еще не наступило, то я вам всего того же желаю, и и хочу, чтобы вы не, не стрессовали, поменьше стресса. Я понимаю, что вы очень такие основательные люди, вы наружу не выпускаете эмоции, но я бы вам хотела пожелать как бы быть на релаксе. Вот это самое, наверное, важное. Так, давайте еще парочку карт вытянем на ваш месяц. Смотрите, ждите новостей, ждите новостей, связанных, у кого, допустим, судебные тяжбы или какие-то там вопросы, связанные с документооборотом, да, то ждите новостей, если вы действительно там в этих вопросах считаете, что вы все правильно сделали. Не знаю, если это связано с судебными тяжбыми, например, то, правда, на вашей стороне оно и, ну, и результат вы должны получить в мае месяце, то все так и случится. То есть все будет по справедливости. по Как бы переживать не стоит, да, о том, что не в вашу пользу решатся эти вопросы. И у вас, в принципе... Есть основания для того, чтобы получить желаемое. На этом я с вами заканчиваю. Надеюсь, вам было полезно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду стараться... Потягушничает тут у меня кот. Буду стараться выпускать видео почаще, особенно связанные с прогнозом на месяц. Ну что, всем пока-пока.